Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Екатерина Каташинская и международный интернет-проект Faberlic Online. В компании Faberlic стартовал 12-й каталог, который будет действовать в период 6 по 27 августа 2017 года. В данном каталоге компания хочет порадовать своих новичков шикарными подарками. Если вы зарегистрированы в нашей команде, вы также можете принять участие в конкурсе с денежными призами.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 Это набор декоративной косметики серии Skyline и стильная косметичка. Новая помада – повод для улыбки и возможность попробовать оттенок, о котором вы давно мечтали. Даже если вы убежденная противница макияжа и цените естественную красоту, помада правильного цвета – то, что поднимет настроение, а к ней универсальная удлиняющая тушь и роскошная косметичка. Губная помада 3D поцелуй, в составе которой есть Гиалуроновая кислота. Помада увеличивает объем губ, мягкая и легкая в нанесении текстура, разглаживает, питает и увлажняет кожу, защищает губы от излишнего испарения влаги, снимает ощущение сухости, придает губам упругость, омолаживает и оздоравливает их. Тушь для ресниц «Кошачий взгляд». Выполняет одновременно три функции, делает ресницы более объемными, длинными и разделенными. Инновационная силиконовая кисточка с фибровым кончиком вытягивает ресницы по направлению к вискам, придавая глазу привлекательную миндалевидную форму и создавая интригующий кошачий взгляд. Активные компоненты в составе туши предотвращают появление комочков и, и смазывание тушь черного цвета. Теперь давайте посмотрим, что же необходимо сделать для того, чтобы получить такой прекрасный подарок. Для того, чтобы получить данный набор, необходимо оформить и оплатить заказ до конца каталога. Оформите и оплатите свой первый заказ в период действия каталога номер 12, то есть с 7 по 27 августа на сумму для России от 1199 рублей, для Украины от 359 от 359 гривен, для Беларуси от 35 рублей, для Казахстана от 5999 тенге, для Киргизии от 1259 сон. Цены указаны, суммы указаны в ценах каталога. Во втором, на втором шаге в периоде. 12 с 28 августа по 17 сентября, сделав повторный заказ на сайте, вы получите свой подарок. Обратите внимание, что в сумму заказов, необходимых для получения подарков, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Теперь поговорим о денежных конкурсах. Если вы присоединились к компании Faberlic и зарегистрировались именно в нашу команду, и выполняете условия акции новичка, вы автоматически становитесь участником первого конкурса с денежным призом. В конкурсе принимает участие три призовых места по 440 рублей для России, по 200 гривен для Украины, по 2340 кинге для Казахстана. Выполняя больше баллов, у вас есть возможность принять участие во втором денежном конкурсе при оформлении заказов от 50 до 100 баллов вы принимаете участие в розыгрыше одного призового места. Для России это 620 рублей, для Украины это 300 гривен, для Казахстана это 3480 тенге. При оформлении заказов от 100 баллов и выше разыгрывается для России 830 рублей, для Украины это 400 гривен, для Казахстана это 4640 тенге. Если вы решили принять участие в конкурсах, победитель будет выбран генератором чисел в прямом эфире. Желаю вам выгодных покупок и успешного сотрудничества с нами. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Спасибо за внимание. Пока-пока!